Сегодня мы поговорим о традиционных средствах передвижения Карела сквозь призму Карело-финского эпоса. В 1994 году Российской Академии наук был издан Карело-финский народный эпос, двуязычное издание песни эпической традиции Карелов, Линов и Жор, составленное Виктором Яковлевичем Евсеевым. Данное издание и послужило основным источником для данного доклада. Руны, опубликованные сборники, собирались филианскими российскими исследователями на протяжении 19-20 веков и являются потенциально глубоким источником по этнологии и мифологии Карелов. Цель доклада посредством анализа лун, о, рун простите, карело финского народного эпоса выявить образ традиционного транспорта Карелов – лодки и саней, отразившийся в фольклорном сознании этноса. Имея большой потенциал и широту мифологических образов, карелуфинские эпические песни привлекают внимание этнологов. К примеру, к ним в своих работах обращались Алексей Петрович Конко, Татьяна Владимировна Пушкова, Ирина Юрьевна Винокурова. Для доклада же в качестве ценного литературного источника послужили работы Марии Владимировны Кундазёровой. В эпосе описываются такие средства передвижения, как Лодка, сани и лыжи, среди которых по частоте упоминаний и множественности образов выделяется лодка. А меньше всего, то есть, только два раза я встретилась с упоминанием лыж, поэтому сегодня мы о лыжах не будем говорить. Строителем лодки выступает Вене эпический герой, первый человек, рожденный богиний Ильматор. Данный сюжет является схожим сюжетом создания Венеменным Кантеля, национального музыкального инструмента. Так лодка и кантеля являются дарами человека-полубога-людям. При создании лодки Вени Мёнин использовал силу словесного заговора. В целом, заговорная традиция была повсеместно распространена в Карелии, применялась при лечении болезней в обрядовой магии. В качестве заветного слова использовались также эпические песни. К примеру, руна о рождении железа применялась при заклятии кровотечения. Традиционным материалом для лодки служило дерево. Для изготовления лодки шитика использовали сосном, для долбленки более легкий материал – осину. В эпосе герой из осины шьет лодку шитик. Согласно исследованиям Константина Кузьмича Логинова, среди народов Карелии осина воспринималась как нечистое дерево и не применялось в строительстве жилых помещений. Исключением было только строительство лодок-долбленок. Древесина осины она легко поддавалась распариванию и растягиванию над костром. Такое растянутое привно становилось основой для финских долбленок, сверху на которых нашивались дополнительные борта. Вероятно, что именно такая финская долбленка стала прототипом лодки, изготовленной Лени Мёниным. Для изготовления лодки... Э, да, для изготовления... Лодка Венемёнина стала прототипом фейнских лодок-бовленок. Для изготовления лодки в рунах Венимёнин использует нетипичный для строительства материал дуб. В карельской эпической традиции дуб представляется как мировое дерево, возникшее в начале творения мира. Дуб, наделенный магическими свойствами, использовали в обрядовой магии, к примеру, для поднятия славутости в Лодка из дуба могла восприниматься карелами в качестве посредника между мирами живых и мертвых, объекта, на которые не действовали потусторонние силы. На лодке эпические герои преодолевали препятствия, которые были не по силам пешему человеку. Отправившись в потусторонний мир, который ограничивался от мира живых рекой, герою необходим был перевозчик на лодке. В целом, верование, что река разделяла миры живых и умерших, отразилось и в похоронной культуре карелов. Ну, в частности, в Северной Карелии существовала традиция на могилу умершего класть носовую или кормовую часть лодки, в зависимости от полу усовшего, для того, чтобы покойник смог перебраться через реку смерти. С этой же целью, как отмечает Юга Юльевич Сухаска, в древности Карела покойников хоронили в долбленных колодах, в тех селениях, где кладбище размещали на островах, для транспортировки покойников использовали лодку, а в зимнее время умершего перевозили по льду на санях. Герой, в данном случае Вени Мёнин, отправляется в мир мертвых с целью получить знания. Это либо слова для загорала лодки, либо же за материальными вещами, например, для полоса, за полосом для саней и песен, за шилом или вязом, а также и за самими санями. Примечательно, что все предметы, за которыми отправляется эпический герой в загробный мир, они связаны с транспортом, но, вероятно, это может указывать на сложность, с которой сталкивался Карел при изготовлении саней и лодки, а также на сакральные функции, которыми этот транспорт наделялся. Лодка помогала эпическим героям не только попадать в загробный мир, но и возвращаться из него, но не и отправился уже умершему, бросшему в землю рунопевцу Випунину, и, оказавшись в могиле покойного, был мертвецом, проглочен. Для того, чтобы вернуться на белый свет, Венемёнин изготавливает лодку, по которой выплывает из чрева покойника. Интересная представляется возможность связать между собой сюжеты изготовления лодки и возвращения на ней героя из мира мертвых, так, как говорилось выше, в эпических песнях герой для изготовления лодки использовал осину или дуб. В славянской традиции предметы из осины использовались в качестве посредника между миром человека и потусторонними силами, а также служили для человека оберегом. Обереженные свойства осины были знакомы вепсам. Вероятно, аналогичные представления существовали у карелов и отразились в сюжете о загробном мире, в который попадает эпический герой. В эпосе также встречается стирание грани между стихиями, и возникают сюжеты, в которых в водном пространстве герой передвигается на санях. В частности, в руне о состязании в Бен... старый Венемёнин сталкивается с санями Елкаханина, и столкновения их происходят на широкой глади моря. Такое смешивание стихий оно подчеркивает сезонность использования традиционных средств передвижения. В Карелии в зимнее время года водка сменялась санями. В карельской фольклоре сохранились загадки о лодке и санях, которые зеркально отражают друг друга и подтверждают смену вида транспорта в зависимости от времени года. Летом бегает, зимой спит лодка. Летом спит, зимой бегает сани. Также в карельских загадках подчеркивается схожесть этих двух видов транспорта. Вот, к примеру, загадки о лодке Употребляется сравнение с санями. Человек тянул, оглобли гнулись, сани выдержали, дорога развалилась. В сравнении с лодкой образность саней в карелофинском эпосе несколько скуднее. В эпических песнях отражается применяемый для строительства саней материал. К примеру, Бруня с ватовстве кузнеца Гильмальна. Uh, у героя сани имели uh, из серебра полозья, а копылки же из золота. Но в дороге сани ломаются, и кузнец изготавливает полозья из капули и копыли из ствола березы. Uh, действительно, материалом для полоза и капулиев у Карела служила береза, которую изготавливали ранней весной, еще пока стояли морозы. Средства передвижения они служили маркером социального статуса. Герои отправляются за невестами на золотых, расписных и красных санях. В XIX веке лодка и дровни имелись практически в каждой корейской семье, а красивые выездные сани — Орью и могли себе позволить только зажиточные крестьяне. Выездные сани применялись в свадебной традиции еще в середине XX века. К примеру, информанка 1900 32 -го года рождения из деревни Терки, Антопорского района, вспоминала, как она была ребенком и видела, была свидетельницей в вот одной свадьбы, где жених ехал к невесте на расписных украшенных санях. Таким образом, в представлении карелов лодка – это средство передвижения, созданное прародителем из сакрального материала, обладающее сверхъестественными способностями, благодаря которым является проводником в мир. В Эпосе отражается устойчивая традиция смены вида транспорта карелами в зависимости от времени года. Лодка и сани применялись похоронные похородной и свадебной обрядности карелов, а также отражали социальный статус владельца. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Галина Викторовна. Есть ли вопросы? Будьте добры. Спасибо, очень, очень такой интересный доклад. Если говорить о лодке, то вот сюжет о сватовстве, там ведь... А, в о сватовстве, да, там, и вот эти герои едут свататься тоже в чужой мир, и они едут и на санях, и на лодке, да, то есть и то, и то. В мерах не было это, хотя это очень распространено, да, это могло... Тут тоже можно говорить, что в зависимости от сезона они могли ехать или так, или так. Но хотя вот они на санях едут не по... Тут не с зимой связано, они едут именно по талому морю. То есть они едут по незамерзшей воде. тоже как-то интересно. Да? Как они могут на санях ехать по, по воде. Вот. И, наверное, тут, тут как-то как было сказано, что карел-латинские эпосы, карельские руны, что же это все-таки такое, да? у Евсеева собраны здесь в этой книге карельские эпические песни, у него собраны песни, по-моему, там XIX века, которые в СКВР были опубликованы с переводом на русские Да, и вот эти песни, которые уже в советское время им самим были собраны, то есть это такие эпическая традиция, отражающая материалы, как 19 20 Да, чтобы понять, что в этой книге, что такое карелатинский все. Вопросы есть еще? Я думаю, да. Все молчат, поэтому, наверное, нет. Спасибо за интересный доклад. Интересный материал, Галина Викторовна. Но сейчас будет два доклада посвящены. пожалуйста, Мария Кундазерова, по-моему, хочет спросить. Так. А, коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Да, слышно, Мария. Ага. Спасибо большое, Галине Викторовне, за доклад. Я да. слушала. да, я тут с помощницей. Не, не могу не прокомментировать, поскольку было упомянуто также мое имя в начале доклада. Спасибо большое за такую честь. Я, когда увидела название этого доклада, да, Карелофинский эпос», подумала, что речь пойдет про Калевалу. И когда все-таки Галина Викторовна показала да, источник э, текстов для своего доклада, я так обрадовалась, что хорошо, наконец-то хоть где-то речь будет не окаливали а о народных рунах. Но тем не менее, когда э, пошла речь про Вяйна Мюнина, откуда-то у Галины Викторовны проскользнула э, мысль о том, что Вяйна Мюнин был рожден девой Игматор. И опять-таки, да, это нас всех отбросило, опять Кепас укаливало, поскольку в народных рунах Вяйна Мюнин, конечно, не был никем рожден, и... Образ Девы Илматер – это выдумка Элиаса Леонарета. И потом я бы хотела такой еще небольшой комментарий сказать по поводу того, как все-таки иногда сложно бывает интерпретировать вот эти вот тексты рун специалистам, которые не владеют языком оригинала, И это как бы очень такая расхожее такое расхожее затруднение. Но дело в том, что вот, например, изготовление лодки, да, когда Вяйнамин отправляется в тонулу, его там переправляют на лодке. Но вообще в народных рунах его цель, его путешествие в тонулу именно как раз... Мотивировка заключается в том, что ему не хватает несколько слов для изготовления лодки. То есть, как правило, в большинстве текстов рун Вяйна -э создает лодку не из какого-то дерева, а он ее создает посредством пения, посредством магии, не из чего абсолютно, и когда ему не хватает трех слов, он в эту -э отправляется. И если мы посмотрим на лексику, которая была использована в изначальных рунах, да, то Вяйна -э создает лодку «венех», а когда он уже подходит к берегу Туонала и зовет переправщика, то там его уже переправляют на немножечко других средствах, которые называются карбас или плод. Там карб, карбас, лаута и так далее. То есть, как бы тут такая лексическая разница. Получается, вроде как в он строит самую первую лодку, да. тем не менее он приходит на берег Туонала, а там лодка уже тоже есть. Но в карельском языке эта разница заметна, поскольку использована разная лексика. И также... Пример на слайде, который был о санях. Я обратила внимание на то, что в оригинале не говорится о том, что герои едут на санях, а это само слово саня появилось уже в переводе Евсеева. Поэтому как бы... И да, опять-таки еще... Может быть, не, не очень хорошо как бы говорить, не, не очень я люблю про это говорить, но в, к переводам Владимира Яковлевича Евсевия иногда нужно проходить с такой, с, такой, с критической позиции. Вот, а так, очень большое спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо большое, Мария Владимировна, за ваши комментарии, я учту. Скажи, что меня зовут Вая.